Сегодня первое утро в ЮАР. Мы вчера приехали поздно вечером, постирались и вот у нас очередной для вас лайфхак. Носки не высохли, что делать? Опять лайфхак от королевы Романова. Закидываем в микроволновку и Да. Вот я на 40 закинул. Надеюсь, не сгорят. Ну что, не сгорели. Горячая? Горячая. Кину еще. Не, а ты проветришь, а сейчас быстро вытлица, да. Потом еще раз закинешь. Ночью. Мы подъезжаем. Уже осталось 39 километров. Вон перед нами столовая гора. Это визитная карточка Кейтауна. Высокая гора, абсолютно плоская, здоровая, как стол. Вот если Намибия мне напоминала Австралию, то Южная Африка мне напоминает Австралию в 10 раз больше. Реально, отличные дороги, левостороннее движение, кругом эвкалипты, винодельни, одни стейки в, в ресторанах, стейки и бургеры. И очень мало темнокожих. Они все, знаете, такие немножко не совсем прям вот темные, а посветлее, в общем. Вот, поэтому у меня такая четкая ассоциация с Австралией. Ребята, мы в Кейптауне. Наконец-то мы добрались до него, и мы находимся в самом центре города, набережная. Вот там вот находится Атлантический океан. Это место называется Waterfront. Старые доки, старый порт, который переделали чисто под туристов. Восстановили домики, поставили сюда красивые яхты. Все так атмосферно, все так прямо, ну реально очень классно, очень весело. Поднимает настроение. Ты совершенно не чувствуешь себя в Африке. Реально. Всем, кто боится ехать в Африку, ЮАР, Кейптаун, Намибия, прямо смело едьте, нигде ни разу вы не увидите ничего плохого. Очень цивилизованные страны. Это, как знаете, как Америка внутри Африки или Европа внутри Африки. Маленький кусочек цивилизации и благосостояния, реально все. Пока что все просто шикарно, рекомендую. Друзья, не слушайте его, у него настал наконец-то праздник его живота. Рома вегетарианец, и наконец-то он нашел вьетнамские роллы вегетарианские. Все, теперь обжирается. Посмотрите, столько невозможно съесть нормальному человеку. На самом деле здесь а, футмаркет Мы пришли, просто заказали еду в разных местах. Сейчас Игорь готовят устрицы. Готовят, да. чистят просто. Да. Да. налили вина. 12 устриц и два бокала вина стоит сколько 270 20 долларов 15 почему на 13 а, ровно 20, ровно 20, ровно 20, 20 долларов, долларов, да. долларов 12 устриц и два бокала белого южноафриканского вина ребята за южную африку супер ребята ну что праздник вслита. праздник живота начался Слушай, ну слушай, на тебе меньше устрицы, да чем? И дороже. Дороже в три раза. Похорни с Намибией. На самом деле, первый день в Кейптауне Меня впечатлил. Вообще Южная Африка меня впечатлила. Относительно всей остальной Африки, что мы проехали. Но Кейптаун реально очень-очень-очень-очень-очень класный да, город. Да, очень классный город, ребята. Прям вот неожиданно прикольный. Если вам не обломает лететь, то пожалуйста, значит лететь из Дубаев 9 часов. Ну и кому сколько? Мне 5,5 из Екатеринбурга, ну, там из Москвы, возможно, чуть подольше или чуть поменьше. Поменьше, из Москвы часа три, по до Дубая. Я Но... не, помню, не помню точно. Но... На самом деле, да, билеты до Кейптауна Кейптаун и обратно а... недорогие из Москвы. Относительно недорогие, относительно, допустим, до той же Луанды, до Анголы, куда мы летели. Не, ну слушай, даже относительно Азии, э, в Таиланд, я думаю, билеты стоят 1036.40 э, из Москвы, примерно. До Кейпа тысяч за тридцать можно найти туда-обратно. Да? Ну, тут, наверное, чуть подороже, чем в Азии, но это совсем другой мир. Тут да, есть чем мир. заняться, во-первых, да. безусловно. Ну, хотя в Азии тоже есть Хочу вам показать главного. Старпера нашей поездки. Пердона, главная пердона. Время 7.30 вечера. 8.45. 8.45. Слушай. Слушай, часы поменяли на час вперед, буквально вчера. Ты не еще не, не знаю, успел аккрематизироваться. У меня 8.4? Вот, да, вчера было. Если бы мы были вчера, то это было бы 7.45. А он уже в кроватке. 40. да, Все. Сейчас он уже 15 минут поиграют, слизня убьет. И. Уснёт. Да, Игорь? Я инстаграм сына просматриваю. Ну, конечно. Кстати, пока я оформлялся на ресепшене, Игорь лег на кровать, а меня положил вот на эту кушетку. Все верно так и должно быть. Ну, так вот. Мы приехали на местную винодельню. Сейчас будем пробовать местные вина. Игорь заказал вина с мясом, с разным. А я с вина с шоколадом. Сейчас, да, мы будем пробовать. Это все разные вина, разные сорта шоколада. У тебя разные сорта мяса, разные вины. Под, под каждую пару есть к этому виночек, этому этот, и это так. То есть каждый дополняет, а одно дополняет другое. Прикольно. Поэтому сейчас будем пробовать. Это говядина, это куру, это другая говядина. Это две свинины. Различные. Представляете, на винодельне можно купить. Бутылку, ну, он говорил, 2014 года или 2015 года красное мерло, бутылка 5 долларов стоит.